Всем привет! Сегодня мы приготовим крем-брюле, но не совсем классический, а карамельный. Для этого нам понадобится коричневый сахар и сотейник для него. Во втором сотейнике у нас уже смешано молоко со сливками, туда же мы добавим семена ванили. И также у нас идут яичные желтки и флер де сель либо морская соль. Сейчас мы очищаем стручок от семян ванили. Это придаст более глубокий вкус нашему десерту и аромат. Отправляем сюда семена ванили и ставим жидкость нагреваться до кипения. Крем-брюле относится к разряду э, десертов, которые готовятся по принципу кустартов. К то есть крема на основе яиц. И э, жидкости. Жидкостью в нашем случае выступает молоко со сливками. Готовится это следующим образом. Жидкость нагревается практи практически до кипения, смешивается желтками, либо яйцами и готовится. Готовить мы будем его не на огне, а запекать в духовом шкафу на низкой температуре до достаточно продолжительное время. То есть получим очень мягкую, шелковистую текстуру десерта. Сюда же в молоко мы отправляем соль. Соль сбалансирует вкус, сделает его богаче. Соль также убирает горчинку в карамели, если она есть. Поэтому не пренебрегайте этим компонентом. Угу, жидкость закипела. Снимаем с огня. И накрываем пленкой, чтобы она не остывала, в то время, пока мы будем готовить карамель. Молоко нам нужно максимально горячим, практически кипящим. Итак, ставим второй сотейник на огонь. Хорошенько его разогреваем так, чтобы по ощущениям дно уже было достаточно теплым. То есть всыпаем сахар не в холодный сотейник, а уже хорошо разогретый, это поможет быстрее и правильнее приготовить карамель. Если бы мы готовили классический крем-брюле, то вот это вот молоко, подогретое с ванилью, мы бы смешали с желтками и это была бы уже смесь для крем-брюле, но так как мы делаем его карамельным, мы приготовим сухую карамель для карамельного молока. Потихоньку всыпаем коричневый сахар на донышко, так чтобы он полностью покрывал дно сотейника. И готовим карамель на медленном огне. То есть самый -самый, самая низкая мощность, если у вас индукционная плита, либо самый слабый огонь. Желательно для приготовления карамели использовать сотейник с толстым дном. Это поможет вам контролировать приготовление карамели. То есть процесс будет идти постепенно и карамель не сгорит. Теперь мы можем помешать карамель. Угу. И когда весь сахар полностью растворился, мы добавляем сюда горячее молоко. Снимаем пленочку. И потихоньку добавляем молоко, постоянно помешивая карамель лопаткой. Включаем минимальный огонь. Добавляем оставшуюся жидкость. Дожидаемся пока жидкость закипит, после чего смешаем ее желтками. У нас получилось таким образом карамельное молоко. Этот же способ вы можете использовать при варке заварного крема, например, для эклеров, добиваясь таким образом карамельного вкуса. Жидкость закипела и теперь Небольшую часть аккуратненько вливаем в желтка. Вливаем постепенно, чтобы не сжечь белок, то есть чтобы он моментально не коагулировал, не приготовился, постепенно повышая их температуру. Этот процесс называется темперированием желтков. То есть мы балансируем температуру двух смесей. И теперь смело переливаем эту смесь к остальной жидкости. Хорошенько перемешиваем. Для удобства переливаем смесь в кувшин. И сейчас мы разливаем эту смесь по формам. Мы подготовили специальные керамические формы для крем-брюле, они называются рамекины. И наполняем их практически до верха. И выпекаем 1 час 10 минут при температуре 105 градусов. И мы достали крем-брюле из духового шкафа. Вы видите, образовалась красивая карамельная корочка, но поверхность при этом достаточно мягкая. Когда мы слегка постучим формочкой, увидим, что поверхность подрагивает. Вот это момент готовности крем-брюле. То есть оно не должно быть полностью плотным, текстура должна быть мягкой. Теперь мы отставляем формы остывать при комнатной температуре, после чего поставим в холодильник на 1-2 часа до полного остывания. Если же вы видите, что в процессе приготовления у вас вздувается поверхность крем-брюле, либо ваша духовка чересчур сушит изделие, вы можете добавить на противень немного воды, тем самым сымитировав водяную баню. Таким образом получим правильно выпеченное изделие. Крем-брюле полностью остыл он стабилизировался в холодильнике на протяжении двух часов и сейчас мы завершим его покрыв карамельной корочкой. Посыпаем сверху тонким слоем кристаллического сахара И с помощью горелки карамелизуем сахар. Теперь мы даем постоять ему буквально две минуты. На поверхности образуется плотная карамельная корочка и крем-брюле готов к употреблению. Можно наслаждаться. Желаем вам успехов в приготовлении этого рецепта.